Милые женщины, поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. Желаем вам того, о чем мечтает каждая женщина – любви, семейного счастья, внимания близких, стабильности и благополучия. Пусть ваши всегда отлично живут юная весна и теплая лето. Наша корпорация в честь наступающего праздника дает вам уникальную возможность стать обладателем и сквозь контрактами с компанией и приобретать продукцию со скидкой в 20% от красной цены эколога любого другого субъекта. Для оформления дискордной карты заполните форму регистрации, перейдя по ссылке под этим видео. Пишите в скайп, если возникнут вопросы. Делитесь ссылкой с вашими друзьями, и они обязательно скажут вам спасибо. Желаем всего самого наилучшего удачи во всех начинаниях. С вами был Артем Параса. Здорово!